Всем привет! Меня зовут Ольга Монукян. Уже около месяца я обучаюсь в Smart Money. Так вот, вчера у нас состоялся первый закрытый вебинар среди партнеров нашей команды. Проходил он в скайп-чате. Несмотря на небольшие проблемы со связью, которые возникли в начале вебинара, в целом все прошло очень классно и продуктивно. Проводила вебинар Елена Туманова. Она является бизнес-тренером Smart Money. а Также мне повезло, что Елена Туманова мной наставник. Вебинар длился около двух часов. Было очень интересно. Елена отвечала на вопрос каждого, кто хотел что-то узнать. Елена попыталась нам выложить все очень доступно и понятно. Она объяснила, как лучше зарабатывать неплохие деньги, даже если активирована всего лишь одна площадка в GMMG. То есть дала нам полный алгоритм заработка уже на первом тарифе. Рассказала, как лучше всего привлекать партнеров объяснила каждому, что не нужно сидеть сложа руки, а нужно работать, работать и еще раз работать. Она рассказала, как бороться со своими страхами, как правильно отвечать на каверзные вопросы, которые любят задавать. И не нужно обращать внимание на тех, кто негативно отзывается о нашем обучении. В общем, мне очень понравился вебинар. Буду с нетерпением ждать следующих наших встреч. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.